Всем желаю доброго здоровья и приглашаю сейчас со мной сделать медитацию для наполнения женской энергии, для чувствования своей женственности и, самое важное, для проявления ее в жизни и для получения благодати и для получения подарков и счастливого настроя благодаря проявлению своей женской сущности. Прямо сейчас вы можете уже удобно устроиться. Очень желательно, чтобы у вас была открытая поза, а позвоночник был прямой. Позаботьтесь, пожалуйста, о своих мышцах шеи. Подложите что-то удобное, небольшое, как вам нравится, более жесткое или средней жесткости, мягкое. Расположите удобно ваши руки, ноги. Можно согнуть в коленях. Сделайте три глубоких вдоха, последовательно с выдохом. Обращайте ваше внимание на ваш живот, на его дыхание. Дышите сейчас животом. Когда вы обращаете внимание на какое-то одно место, очень легко отказываться от мыслей и расслабляться. Давайте для этой медитации выберем именно живот. Если вам некомфортно наблюдать за животом, вы можете сосредоточиться на месте, которое находится в носогубном треугольнике под вашим носом и чувствовать, как воздух, когда вы выдыхаете вот в это место. И когда вдыхаете тоже чувствовать вот. как вам удобно выбирайте может быть вы выберете грудь я предлагаю выбрать сегодня а как и часто я предлагаю именно живот а представьте что ваш живот это как прекрасное чистое теплое море а может быть кому-то нравится холодное, прозрачное море, как его волны прибегают, и вы делаете вдох животом, а затем волна уходит снова в море, как бы море ее назад затаскивает, и вы выдыхаете, опуская живот, расслабляя его полностью, притягивая его к спине. И так каждый раз волна выходит нам на землю, как будто бы ей хочется попробовать идти дальше, исследовать землю. А море ее возвращает к себе и говорит, нет, дорогая, ты принадлежишь мне, и я далеко тебя не отпущу на землю. И так волна приходит и уходит. И вы можете представить это спокойное море, комфортное для вас, для вашего взгляда. Немного шумное или тихое, или вам, может быть, нравятся большие волны. Представьте то, что вам сейчас нравится. И ваш живот синхронно с волнами при вдохе поднимается, а при выдохе опускается. И вы опускаете свой внутренний взор, закрыв глаза, расслабив мышцы лица, шеи, спины. Нижние челюсти и корень языка опускаете с расслаблением все свое тело. Кисти рук и стопы ног. Все мышцы, все органы. Все процессы в вашем теле сейчас замедляются и становятся как во сне спокойными и ровными, вы никуда не торопитесь сейчас, вы посвящаете время себе единственной, себе любимой, себе драгоценной и себе неповторимой женщине, и вы опускаете свой внутренний взор все глубже и глубже, ближе к своему сердцу, И очень тихо соприкасаетесь со своим внутренним сердцем, со своей сокровенной частью, в которой живет что-то живое, что мы называем душой, нашим центром, нашим виртуальным сердцем. И мы смотрим сейчас своим внутренним взором, какого же он цвета, какой формы. Это может быть похоже на наше физическое сердце, а может быть намного больше. Может быть вы представите себя в каком-то месте, или это целая планета. Какого оно цвета? Это ваше сердце, ваш центр. Если вам не нравится этот цвет, очень нежно и осторожно выдыхайте его через область вашего третьего глаза. И вдыхайте через область грудины, наполненный чистой воздух розового, а кому нравится голубого цвета, выбирайте любой цвет, может быть, оттенки, какие вам нравятся. Этот цвет должен быть очень-очень светлым и нежным, и он наполняет ваше место сердца и очищает его от того цвета, от той энергии, которая сейчас вам не нравится, и вы выдыхаете ее в область своего третьего глаза на лбу между бровей. Вдох. Наполненную энергию, наполняете область своего сердца и выдыхаете все ненужное, все лишнее, все, что вам не нравится вверх через область третьего глаза. И вы вдыхаете и наполняете, очищаете место своего сердца может быть вы заметили там какой-то холод или даже льдинки или какие-то очень твердые неприятные вещества структуры. и вы можете вашей чистой энергии которую вы вдыхаете через центр вашей грудины, вы можете расчищать, разглаживать, растоплять ваши льдинки, размягчать эти поверхности, замещать их другим цветом, и все ненужное, М маленькие кусочки, которые не растворяются, и которые вы чувствуете, вам нужно от них избавиться. Вы очень медленно, не торопясь, отпускаете через область вашего третьего глаза. Выдох и снова вдох, вы растворяете все ненужное, все окаменевшее. Все замерзшее наполняете теплом, чистой, прозрачной, теплой энергией, растворяете и отпускаете все лишнее, всю грязь. Всю тяжесть через область вашего третьего глаза. Все лишнее выходит и опускается в землю. Земля поглощает, ее центр перерабатывает. И благодаря тому, что вы выпускаете, у центра земли есть энергия. Ей есть что сжигать, что перерабатывать. И из ее недра вверх поступают полезные природные соки, которые дают рост многим растениям и дают тепло и наполненность нам, людям. Земля благодарит нас за обмен и дают свою энергию, поддерживающую такую теплую, материнскую. И вы можете продолжать дышать сейчас, наполняя свой сердечный центр, место своего сердца, чистой, свободной, теплой энергией, которая очищает это место, и вы можете видеть, что оно становится все более розовым, красивым, тем цветом, который вы выбрали, все более чистым и прозрачным. И оно расширяется, расширяется. И вот уже энергия света исходит изнутри, и все больше и больше. Расширяется это место, становится более красивым. А из вашего тела нежными лучиками идет ваш чистый свет. И вы продолжаете ваше дыхание для очищения вашего места сердца. И вы представляете сейчас, что вы стоите на земле, на теплой, Добрый матушки земле. Ваши стопы чувствуют ее вибрации, ее теплоту, ее черную теплую, теплую энергию. Ваши стопы стоят прямо на земле. Возможно, есть трава. Вы чувствуете только стопы как по ним вверх поднимается теплая розово-красная энергия, через все ваше тело насквозь поднимается вверх. Ваше тело становится молодым, здоровым, наполняется счастьем. Вы чувствуете себя молодой женщиной, и очень постепенно, на вас как будто нарисовывается очень красивый сарафан совершенно необычайной красоты, расписанной узорами, цветами, как будто сама матушка-земля выткала его для вас. Красивые бусы у вас из натуральных камней или из природных материалов, может быть, ягод, Серьги, кольца, браслеты. Все такое наполненное, завороженное. И все это несет какой-то смысл. Бусы у вас для того, чтобы быть здоровой. Чтобы привлекать мужчин, расти детей. Кормить детей своим молоком. Если вы уже давно мама или не хотите детей, ваши бусы тоже несут особый смысл. И сейчас вы сделаете вдох и последовательно выдох и обретете этот смысл для себя. И запомните цвет этих бусов. Ваши серьги также очень важны, они а для особых случаев. И вы делаете вдох последовательно с выдохом и понимаете, для чего вам нужны эти серьги, такого красивого узора, цвета. Ваши браслеты делают вашу походку красивой и звучной. Вы можете танцевать. Они наполняют вас энергией движения женственности. Браслеты очень важны для женщин. Вы можете носить их, а можете просто представлять эти браслеты на руках и танцевать. Танцевать образно. И тогда люди будут замечать, что ваша походка как танец. Вы не идете, а просто плывете, женственно и красиво, и люди не смогут не заметить, что вы счастливая женщина. Еще раз посмотрите, как вы одеты. Каждая вещь что-то значит. Каждый маленький узор на вашем прекрасном сарафане несет особый смысл. Сделайте вдох, последовательно с выдох. Обратите внимание на узор вашего сарафана, что больше всего привлекло ваше внимание. Возможно, это что-то о вашей судьбе. Присмотритесь, запомните и узнайте, почувствуйте. Истину, которую он вам говорит, этот узор. Сделайте вдох, последовательно с выдох. И примите это знание и используйте его в жизни. Откройте свои руки к небу и примите благословение Отца Небесного из космоса белым светом которая опускается прямо на вашу макушку и наполняет вас силой и уверенности, что вы любимы и вы счастливы. Пропускайте этот свет для себя, через себя, сквозь землю. Благодарите и чувствуйте, что вы самая счастливая на свете женщина, что вы имеете право проявлять свое истинное, сакральное, самое важное качество – женственность. Я поздравляю вас, поздравляю вас с тем, что вы счастливая женщина, и благодарю вас за то, что вы сейчас со мной вместе – делаете это замечательно, медитация. И очень постепенно в медитации вы можете сложить руки на своей груди, как бы благодаря за все, что сейчас произошло. И возвращаться к месту своего сердца, делая вдох, очищая его. И выдох выдыхая все, что осталось ненужного. И сейчас посмотрите на себя как бы со стороны, как вы медитируете с закрытыми глазами, и посмотрите, насколько вы прекрасны, и неповторимы, любимы этим миром, как каждая частичка вас, Внешности, ваши таланты, ваши качества и характер, как они неповторимы и прекрасны, и каждый по-своему когда-то нужен. Для кого-то вы, может, не очень хорошие, а для кого-то самое лучшее. Поймите, что все, что у нас есть, это баланс. Нет ненужных качеств, нет ненужных талантов и способностей. Все когда-то пригодится. Доверяйте себе и доверяйте судьбе. Вы обязательно можете быть счастливы. Вы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми. Благодарите сейчас тех, того, кого хочется. Все, что приходит сейчас, кого хотите благодарить, поблагодарите. Произнесите про себя хотя бы 10 благодарностей сейчас. Это может быть благодарность себе, людям, миру, природе. Все, что приходит у вас первое. А я посчитаю пока до 10. один два три четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вы можете продолжать благодарить, благодарить почаще. Даря другим благо, вы возвращаете себе в десять раз больше. И сейчас вы можете сделать три глубоких вдоха последовательно вместе с выдохом и возвращаться в свое тело очень аккуратно, не открывая глаз, пошевелить кончиками пальцев рук или ног, возвращаться в свою комнату, где вы начали медитировать, или в то место на природе, где вы медитируете. Или вы можете продолжать спокойно уходить в сон и заснуть, и пусть ваши сны сегодня будут самыми лучшими, как и каждую ночь. Я желаю вам счастья и обретения своей женственности, счастливой женской судьбы, с любовью для вас Юлия Сагайтис